что есть у нас Что ж. Так лучше. Павел Владимирович, что это у нас с вами это, это, понятно, напоминает да? мне, это напоминает мне анекдот. Могу полком командовать, могу дивизией. Голос позволяет. Да. Ну ладно. В общем, давайте так тогда. Хорошо. Но потом не жалуйтесь. Потом не жалуйтесь. Друзья, ну вот курс общей физики у нас состоит из нескольких частей. Разные семестры, посвящены разным разделам семестр у нас изучается механика, второй семестр термодинамика, третий электромагнетизм, четвертая оптика, далее у нас изучается атомная физика, твердое тело. Но вот Первые четыре семестра мы сегодня с вами попробуем так быстро посмотреть. Это не означает, что не надо поступать в МФТ, да, то есть это не так, Вот это не единственное, что у нас здесь есть. Но вот некоторые вещи с различных разделов физики мы с вами посмотрим. И начнем мы с вами с механики, и начнем с демонстрации, которые посвящены законом сохранения. Давайте посмотрим на воздушную дорогу. С нее начнем, где у нас демонстрируется обычно закон сохранения импульса. Значит, у нас есть с вами дорога. Она пока вообще никакая не воздушная, и здесь, вот если мы толкаем эти тела, то они довольно быстро у нас за счет трения прекращают двигаться. Но если мы включим поддув, да, то у нас получится ситуация, когда у нас все очень хорошо с трением, и в целом каретки ездят хорошо и здорово. Ну и дальше можно демонстрировать самые разные вещи, связанные с законами сохранения импульса. К примеру, мы можем взять два тела, у которых массы схожи друг с другом и толкнуть одно тело в сторону другого. Потом он толкнется, а это Да Это остановилось, и такая простая демонстрация закона сохранения импульса. Можно, не знаю, навстречу их потолкать, по разному вот здесь можно. Ну, это неудачный какой-то пример. Давайте мы сделаем поаккуратнее. Вот, они будут разлетаться, толкаться об стеночки. Такая демонстрация у удара. Но это не единственный вариант, что здесь можно показать. Можно столкнуть с телом в два раза больше массы. Как-то она на это реагирует. Ровно так, радостно. Вот. Ну, и тогда у нас будет демонстрация того, как более легкое тело отлетает от более тяжелого, движется в другую сторону. Сейчас она его настигнет Ну и вот И примерно такой. Можно показать, как когда у нас более тяжелое тело налетает на более легкое То оно продолжает двигаться в ту же самую сторону Уверенно его так сминая. Таким образом мы демонстрируем руки удары Можно также показать, как у нас часть энергии переходит во что-то внутреннее Вот мы можем в колебании запустить давай, давай. Переставим ну, во-первых, это само по себе прекрасно, я считаю, в целом можно смотреть бесконечно на три вещи, на да, вот это третье, на то, как колеблется вот эта штука на воздушной дороге, но мы все-таки этот процесс пока прекратим, и запустим, толкнем одно тело в сторону вот этого более тяжелого, да, и видим, что у нас часть энергии получается вот во внутреннюю, какую-то степень свободы, эти вот колебания, она у нас ушла. И вот он его туда-сюда толкает. Такая тоже красивая демонстрация законов сохранения. Давайте неукругий посмотрим. Можно неукругой сделать, это нужно переставить. Переставим встречу. Здесь у нас пластилин, и мы сделаем с вами абсолютно неукругий Да, Вообще интересный момент с у нас всегда есть. Как известно, есть Упругий, частично упругий, абсолютно упругий, абсолютно не упругий, упругий удары. При этом это описывает примерно три явления, пятью разными терминами. Это довольно интересный факт. Вот. Но, боюсь, мы здесь уже никогда с вами не договоримся с этой неопределенностью, нам придется жить. Здесь у нас все. Давайте посмотрим еще разные демонстрации, связанные с законами сохранения. Есть классическая демонстрация с шариками. я думаю, многие видели. Есть картинка, там, если папа физик, да, там дети сидят на качельках, вот то он одного детенка значит, в сторону других так отпускает и дальше наблюдает, что же происходит с ними. Ну вот, собственно, здесь у нас тоже происходит демонстрация законов сохранения, что мы можем запускать шарики. Вот ну, дальше вопрос вашей личной какой-то фантазии. Можно по одному шарику запускать и довольно долго за этим наблюдать, но все-таки понятно, что удары не совсем там, идеальные, они можно по два шарика запустить тоже тогда, я думаю, понятно, что у нас два шарика с другой стороны уедет вот можно по три как легко догадаться ну видите, у меня фантазия богатая я тут могу довольно долго продолжать вот. один шарик будет, получается, грустить у нас не участвовать в процессе можно это исправить запустить четыре ну и давайте сразу пять пусть будет совсем весело вот. Вот так они тогда у нас будут здесь интересным образом колебаться. Обычно запускают по одному, но у нас кафедра уникальная, мы запускаем по-разному. Поэтому, в общем, у нас можно здесь... С разных сторон тоже, ну вот, мне подсказывают, да. Можно там 2-1, например, запустить. Да. Ну, в общем, здесь кто во что гораздо, можно, в общем... По-разному запускается. Я не до конца понимаю, что я сейчас вам демонстрировал, но в целом в общем, нормально. В общем, много разных законов сохранения одновременно у нас присутствует Хорошо, давайте посмотрим еще какую-нибудь демонстрацию на этот счет. давайте мы Можем ракету сейчас запустить? Давайте сейчас пустим ракету. У нас тоже здесь есть наша ракета. Она обычно демонстрирует закон сохранения импульса. Мы его, когда рассказываем уравнение Вещевского, там про то, как в космос летали и прочее. Это наш способ полета в космос. Классная демонстрация, бывает по-разному, в общем, будьте морально готовы, все будет хорошо, в крайнем случае нет, вот, имейте это в виду, вот, мы соответственно, а если что, это будет, да, очень веселая история, как минимум, вот. закончится хорошо, мы наканчиваем нашу ракету, ну и дальше, за счет того, что вода, струя воды выйдет с одной стороны, вот, да, вот примерно так она у нас полетит. По-моему, я бы всех рисковал Можно поаплодировать ракету. А это вот у нас замедленная видеосъемка того, что происходит, как у нас ракета вылетает, демонстрация реактивного движения. Обычно, ну, методически понятная вещь. То есть шутки шутками, а по сути дела Это крайне важная методическая история Потому что когда нам такой школьники Мы на этой третьей неделе обычно с ними общаемся Про интегрирование, дифференцирование Это очень удачное место, где можно много разных задач примеров На эту тему показать Ну и заодно такая крайне важная страница В истории В прошлом, в настоящем, в будущем В физике, связанная с полетами в космос В общем, здесь это крайне важный момент На этом наша демонстрация закона сохранения не заканчивается У нас есть дорога разными шариками. Все знают, что полно задач на тему мертвых петель. Когда у нас проходят они в мертвую петлю, при каких условиях шарики пройдут в мертвую петлю. Здесь в институте, в университете чуть все поинтереснее происходит, потому что обсуждается не только поступательное движение, а еще обсуждается и вращательное движение. Это нужно как-то обсуждать, показывать, потому что когда тела у нас скатываются, если они могут вращаться, то часть энергии у нас уходит во вращательное движение. Ну и можно шарик запускать. И показывать, как он проходит мертвую петлю. И разговаривать на тему того, куда у нас переходит потенциальная энергия. Я могу вы запустить, так что он не пройдет? Ничего страшного не будет? Нет. Ну, нет. поймать. Вот, нет. Вы О, я все равно, в общем, да, а -а -а. получилось, как видите, да, но мертвая петля у нас не произошла. Но, в общем, все прошло достаточно неплохо. Хотя бывает честно по-разному, я немножко тут, в общем, переживал за вот некоторые установки, но все было хорошо и здорово. Тоже демонстрация законов. Ну, как я и сказал, для нас в первом семестре одно из самых главных, что нужно обсудить, это вращательное движение. Давайте мы сначала не маленький класс покажем, а сначала гантельки и вот это все. Если спросить почти любого человека, который интересовался физикой определения массы, то он скорее всего, ну, одно из самых красных. Там вообще ты плохо вообще спрашиваешь это определение. Грустная история с определением массы у нас как известно. Это вообще такой вопрос. Не про хампа, знаете, когда ты собеседование начинаешь скучать, ты обычно спрашиваешь или а при что-нибудь а что такое электрическая проницаемость. И он молчит. В ответ это не страшно, ребят, не пугайтесь, вы можете просто когда сами беседуют так и сказать. Ну что-то я не до конца понимаю, что я вообще изучал. Это нормально. Мало кто понимает, что такое дилектрическая проницальность. Еще меньше людей понимает, что такое масса. Это вообще прям разговор. Не на один час, и может там закончиться как-нибудь очень хорошо, не знаю, могут и подраться, вот, и люди, когда знаешь, что такое масса. Но часто говорят, что это мера инерции тела, например. Вот это не очень аккуратные слова, потому что если мера инерции, тела при поступательном движении. Вот это именно при поступательном движении, когда мы говорим, там, допустим, про материальную точку, то это именно так. Когда уже у нас начинается вращательное движение, то там мера инерции у нас, как ни странно, момент инерции. То есть там речь не только про массу, но и про то, как она распределилась. И у этого понятия полно самых разных демонстраций, где также демонстрируются законы сохранения, ну, например, такого понятия как момент импульса. В школе обычно обсуждается не нечасто, но, тем не менее, он есть. И вот тоже там законы сохранения у нас присутствует. Давайте мы кого-нибудь позовем к нам. Я уже много раз это делал. обязательно покрепче имейте это в виду. Я прошу прощения, будем называть крепких. Да. Но вот давай тебя, да, тебя позовем. Это вот раз. А дальше не такой вызов крепости и крепости. Давайте тебя о, тоже сделаем. Кого-нибудь еще тоже попросим. Вот, а коллег подаем. Состав на блоку. Значит, у нас будет две демонстрации на э, момент инерции. Значит, давай тебе мы гантельки дадим, потому что колесо это прям совсем тяжело. Вот. И... Нет, ты... поверь мне, брат, я знаю, о чем говорю. Колесо, колесо это хуже. Ты просто пока не зашипаешься. Давайте с гантельками начнем. Вот. Нет, зачем ты Ты пока постой, нормально готовься, можешь его изучать. Вот. Ты со старта пауку, давай изучай колесо. Вот. А здесь мы даем контейки и будем вращать вот данный, данный демонстрационный элемент. Значит, когда мы его вращаем, если он широко руки расставляет, масса распределена одним образом, и один, одно значение момента импульса. Дальше можно сводить, сводить, сводить, сводить. Да, конечно. И ты да, начинаешь вращаться быстрее, потому что у нас за момент импульса отвечает момент инерции и угловая скорость. И эта величина должна сохраняться. Как импульс масса на скорость должна сохраняться, так здесь момент инерции на угловую скорость. Разводи. Ручки. Вот. Все. И начинает вращаться медленнее. Своди. Разводи. Своди. Своди. Своди. Своди. Что ты не тут и делаешь. Ты не слушаешь. Ну, вот. ну хорошо. Вот. В общем, спасибо большое. Поаплодируйте. Нормально? Все хорошо? Аккуратно. Постой немножко. Соколом, не будет, это действительно так. Да? может присесть все-таки, да? Вот, постой, постой. Вот, примерно то же самое у нас происходит с колесом, но здесь надо рассказать заранее, что с ним делать. Смотри, у тебя будет колесо. Ты его будешь держать. Ну попробуй. Нормально? Все хорошо. Вот, справляешься. Вот, Дальше мы будем колесо это раскручивать, и у нас здесь будет с вами присутствовать момент импульсы некоторые, ну и мы будем тебя сажать на этот стунчик, ты будешь его держать, а потом ты его должен будешь поднять, аккуратней с волосами. Видели всякое? Вот. Я, я предупреждаю, что, здесь важно быть очень осторожным. Это, точно, это была действительно одна из самых интересных историй, случилась в Атоди года 3-4 назад. Вот. Не получится, это было со мной, так что все хорошо. Я буду скучить, наверное. Отдай колесо. Зачем ты его забрал? Мы его раскручиваем специально. Здесь у нас есть моторчик. За счет трения мы колесо раскрутили. И сейчас мы тебе его кручим. Держи крепко. Ты должен показать, что ты действительно кандидат в Вот Дмитрий уже это доказал. крепко. Поднимай. Поднимай, поднимай. Опускайся. Может поднять еще? Опускайся. Вниз попробуй опустить его. Вот так, да-да-да-да. тоже начинает вращаться. Вот. Попробуем поставить его горизонтально теперь это твоя задача на всю лекцию. Вот такая тоже демонстрация законов сохранения Ну, здесь понятно, нужно какие-то формулы Пописать, чтобы стало все понятнее, Но смысл в чем? Распределена масса, есть угловая скорость И что-то у нас там должно сохраняться И вот можно заставлять себя вращаться С помощью колеса и с помощью гонтерек Поаплодируйте нашим друзьям Все, <смех> ну, можете присаживаться. Если нужно, можете посидеть чуть-чуть вот, да, еще раз аплодисменты. <связываю> вот. Давайте теперь посмотрим Максова. Да, у нас есть еще один маякник, собственно, тоже демонстрация. Колебать круг периодического движения некого, но за счет вращения. Давайте нам ну, надо его ну, да? Идея здесь простая. Диск на ниточках ниточки, обвитый вокруг стержня. Мы его отпускаем, он за счет тяжести будет двигаться вниз, вращаться, а потом сделает ремонт и пойдет обратно. Тоже демонстрация. Получается инерционности некого движения, вращательного. И он так и будет у нас туда-сюда крутиться, раскручиваться в разных сторонах. Называется маленьких максова. Красивая швеч, можно здесь тоже похожая, что дергается Похожая штука была, да. Вот, в общем-то, схожие вещи достаточно. Он тут совершает такие колебательные движения. Ну, и мы демонстрируем само манифестонное движение и возбуждающий процесс в, через мои максыло. Давайте теперь посмотрим на такое явление, тоже оно прям сильно бьет по сознанию э, гироскопа. Вот в середине первого семестра мы начинаем с ребятами изучать такое сложное, очень интересное явление, связанное с гироскопами, которое движется контринтуитивно. То есть вы толкаете объект, скажем, в одну сторону, а он движется совершенно в другую. Какие ситуации у нас возникают, когда мы берем некое высосимметричное тело, его раскручиваем, да, очень большую область здесь у нас сколько сейчас? Перемещи оборотов. Да, то есть здесь у нас покатается тело, 30 тысяч оборотов будет, здесь 3000. Значит, и когда мы начинаем его крутить, ну, примеру, я вот подвешиваю груз сюда, ожидая, что оно должно начать вращаться вот так, казалось бы, вы, вы сюда подвесите, и оно должно начать вращаться, как я ожидал, здесь тоже будет. Падает, Здесь тоже ожидаешь такого же Но из-за того, что оно Оно да, и вот интересными свойствами Что оно раскрутилось Будет все чуть иначе Могу уже? Еще Сейчас оно должно раскрутиться, выйти на режим И мы подвесим к нему грузик что сразу оно, конечно, не раскручивается так Быстро В плотных, в плотных руках. Вот кручу, Здесь руках Здесь первый да, вариант это покрутить столик по расставанию Можем вешать, да? Повесим. Давайте повесим, смотрите, попробуем, попробуем. И оно начинает вращаться вокруг другой оси совершенно Не вот так оно крутится, а крутится вот таким образом Движение как раз-таки установившееся движение гироскопа, и ребята его достаточно подробно изучают, именно установившийся режим. То, как оно на него выходит, ну от аппарата на первом курсе не хватает, чтобы это изучить. Но движется он конечно, контрреспективно. У них есть замечательная лабораторная работа. На этот счет. В принципе, вообще курс общей физики так устроен, что есть семинары, лекции и лабораторные работы. И еще за счет трения оно у нас начинает еще вот так прокручиваться, медленно и не спеша. Это за счет того, что у нас в осях есть. Трение, которое тоже формирует некоторый момент. Но движение, конечно, контринтуитивное интуитивное абсолютно. При этом он еще очень такое неинверционное движение. Как только я убираю внешнюю эту силу, то он мгновенно прекращает свое странное движение непонятное. Но и вот надо, собственно, уже хорошо знать, что такое вращательное движение, чтобы с ним подробно изучить его. Но если я даже так вот пальцы сюда буду прикладывать, то я на него давлю, а он видит, что творится. Безумный, конечно, этот гироскоп. Но мне это самое интересное. Интереснее, когда вы его раскрутите особенно сильно, то его устойчивость она становится прям такой шокирующей. У нас есть здесь еще один гироскоп. Вот он здесь раскручен. Это, самолет, с да, у нас такого-то? Да? А, С ракет, ракетой. Они используются для там, навигационных всяких моментов, гироскопа в практике. Ну и вот он обладает очень уникальной устойчивостью. Мы сейчас его раскрутили заранее до 30 тысяч оборотов. И вот мы можем по такой проволоки его пускать с одной стороны другую. На досуге Александр Александрович Дмитрий просто, это, знаете, собирается вечерком. И запускает. Вот. Где-то раз в полгода. Да, можно, можно подергать на да, нее. Вот. Да, и оно не падает, как ни странно. Видите, все это за счет гироскопического движения. За счет того, что у нас вращается... Ротор, ну вот некий внутренность этого героскопа, оно внутри у него крутится, очень большие обороты, и оно не падает, а вот да, это такой интересный кусочек. Видите? мне даже не страшно, я делаю вид, правда, но вот, в мне нормально, да, потому здесь летает. Вот, давайте поаплодируем. Что вот такое красивое, такое красивое явление. Мы в конце еще поговорим с вами про кольца дыма, у нас есть специальная такая вот большая установка, это, знаете, как... Лучший совет Артура Павловича Чехова. То самое оружие, которое выстрелил в конце. Давайте мы его пока на потом оставим тоже из курса механики. А сейчас мы перейдем к термодинамике. Здесь у нас довольно много демонстраций тепловых двигателей. Ну, например, самый простой тепловой двигатель вот, такой двухтактный. Ну, и, по сути дела, у любого двигателя должен быть нагреватель, должен быть холодильник. Здесь у нас нагреватель чайник, холодильник, если угодно, вот окружающая среда. Ну и вот мы чайником заставляем нечто совершать работу, по сути дела вот нагреватель, холодильник, все что вокруг ну и вот он так вот заставляет крутиться некое колесико значит в принципе давайте метино, наверное, тоже сейчас покажем, потом про гуся поговорим вот. значит у нас аналогичная а, давайте да, кипяток, когда принесут метинол покажем, сейчас можем посмотреть на этого замечательного гуся у нас есть большой крупный гусь, но здесь он сейчас не влезал поэтому у нас будет вот такой маленький гусь в миниатюре Значит, этот джентльмен Стине он обладает следующим свойством. Он умеет наклоняться. <свят> Собственно, это самое главное его свойство, но не только. Значит, смотрите, что у вас происходит. Когда он наклоняется, он попадает в жидкость, у вас голова гуся смачивается, начинается процесс испарения. Из-за этого там температура пониже, ну, знаете, когда вы ходите из воды, вам холодно. Потому что с вас капельки испаряются, забирают с собой энергию и вам холодно становится. И если присмотреться, на маленьком не так видно, здесь подкрашенная жидкость она начинает подниматься из-за перепада давления. В итоге гусь в смещается, он ныряет. Здесь такая хитрая конструкция из трубочки, что жидкость, как только он наполнился до конца, стекает вниз, пробуйки происходит. не происходит, И он, когда гладнет водички, снова после этого возвращается обратно. Снова начинается процесс испарения, снова заканчивается вода внутрь этого гуся. Водичка здесь поднимается, центре массы смещается, он снова проскакивает Снова привет носиком, снова жидкость стекает, ну и такой вот получается в -то смысле тоже двигатель. Можем убедиться, что все дело действительно в испарении, и предельно простым способом мы можем его накрыть, накрыть этого гуся. В итоге влажность будет у нас повышаться там, где он находится, и в какой-то момент он кивать у нас перестанет, потому что ну, процесс испарения у нас уже либо вообще прекратится, либо будет идти не так эффективно. В общем, мы должны сейчас следить внимательно за гусем, Давайте, вот вы сидите, внимательно за гусьем, договорились. Когда он перестанет колебаться, вы должны все охнуть. Вот. Это важно сделать очень, потому что в какой-то момент это случится от удивления, что гусь перестал колебаться. Потому что, ну, вот в какой-то момент, что, я очень надеюсь, что это прекратится, и вы не будете сидеть до вечера. Но, в общем, важная задача – надо охнуть, когда он прекратится. Вот, давайте мы до этого договоримся. Можем, соответственно, давайте в я вот расскажу. Значит, у нас есть, сейчас покажу, вот такая штука. Тоже да. Да, здесь есть нить и два колесика, одно побольше, другое поменьше. И тоже это в некотором смысле демонстрация теплового двигателя. Но ну, в школе и в университете всегда говорят, что любой тепловой двигатель, у него всегда есть холодильник, всегда есть нагреватель, по-другому не получится. Нужно два неких источника энергии и аккуратно это все реализовать. Соответственно, у нас есть... Опция поместить эту ниточку, сделанную из специального материала, что там хорошо расширяется, хорошо сужается, поместить в кипяток. Это будет наш нагреватель. Окружающая среда будет выполнять роль холодильника. И за счет того, что там, где у нас было горячо, она начнет там растягиваться, мы под, под, под, под, подтолкнем ее, да, она начнет раскручиваться все сильнее и сильнее. За счет вот этого перепада температуры начинает раскручиваться все сильнее и сильнее. С кипятка мы можем достать. И все равно, поскольку нить была нагрета, она будет продолжать какое-то время нагреваться, опустить чтобы не думали, что это вы там толкнули так удачно. <смех> ну давайте. <смех> <смех> ну мы видим, да, что вот все-таки разгоняется, а давайте поднимем, мы почти сразу опускаем. опускаем. Не получится, да? Вот, распутился, все нормально. Тоже своеобразный такой у нас колебательный процесс. Можем в другую сторону попробовать его, затонуть. Потому... Вот, он все равно будет раскручиваться. Ну как раз-таки за счет того, что там у нас не нагревается, здесь охлаждается, ну и вот один нагреватель, один холодильник, тоже такая простая, просто и со вкусом. Самая главная демонстрация понятия тепловых двигателей. Представляете, в стакане Нет, все, да, все, все хорошо, да? все нормально сзади, с ними, еще рано, еще рано, еще рано, Но вы следите за ней внимательно, следите за ней внимательно, это важно. Когда мы демонстрируем фазовые переходы, то ну, многие знают, что жидкость имеет тенденцию кипеть, но многие слышали еще и про перегретую жидкость. Если вы хорошо подготовите жидкость, сделаете ее достаточно чистой, то ее можно, если, допустим, вода, нагреть больше, чем до 100 градусов, если у вас она будет именно чистой. Потому что для процесса кипения нужно, чтобы появлялись некие зародыши. Вот. У химиков они называются кипелками, потому что можно бросить что-то внутрь воды, и тогда начнется процесс кипения. Здесь у нас есть две колбы, они все у нас пока уже нагреты, но не кипят. Температура там очень большая, вот-вот она начнется кипение, сколько 102, да? Но мы можем сделать внешнее возмущение, бросим немножко соли, за счет этого появится так называемый радиус кривизны, дополнительный, вот эти вот и на кипелках начнутся образовываться пузыри на соли, они начнут образовываться, самое главное процесс запустить, и тогда у нас пойдет. А так она, в общем, не кипела, до этого теперь процесс у нас пошел вовсю. Вот будем еще, да? Ну, давайте попробуем. А зачем было? Вот, тоже бросили. Да, давайте, да. Вот, и сразу процесс у нас начинается. Потому что жидкость была перегрета, ей немножко чего-то не хватало. Ну вот, мы бросили соли, она начала кипеть. То есть вода была заранее подготовлена. И за счет этого у нас произошло такое интересное явление, как демонстрация фазовых переходов. Аналогично бывает, там переохлажденный пар, тоже может, если начаться процесс там, конденсации, можно там с льдом тоже если вы чистую воду сделали, начали ее охлаждать, то вы можете ну, там минус 10 ее, допустим, охладить, а лед не будет образовываться. Его там триханете как-то процесс запустить он такой жук и таким нижом встанет. Такая -то красивая тоже момент есть, такое явление. Можете попробовать, если чистую воду сделать, подготовить, то должно у вас получиться. На этом у нас остался только гусь, что мы, мы его, наверное, ждать не будем. Что? лед может быть. Перегретый лед. Может быть перегретый лед. Может быть Можно перегреть тоже. Все, это нам по силам плотом. Хорошо, друзья, давайте продолжим. Что, Давайте делаем то же самое. Здесь у нас получается следующая ситуация. Здесь у нас жидкость, пар. Они находятся сейчас в равновесии. Процесс кипения у нас не идет. Но если мы давление будем понижать, мы откачаем давление из сосуда, то... По сути дела, это как в горы, мы с вами поднимемся. Раньше оно не должно было кипеть, то если вы поднимаетесь в горы, давление у вас падает, и должен начаться процесс кипения. Мы можем просто это искусственно сделать, откачав воздух. Надо подождать немножко. Ну, он уже видно. Мы за счет давления, за счет изменения давления, начинаем кипятить воду. Это не значит, что там можно готовить. Это надо понимать. Потому что это другие цели, когда вы готовите и нагреваете воду. Но воду нужно а кипятить, кипятить за счет... Просто уменьшение давления, мы откачали воздух, ну и, грубо говоря, место там у молекулы появляется, они начинают вот удивиться, и так далее. Да, плитки да, здесь нет. Вот и мы можем руку поставить, видите? А Я либо очень терпеливый, либо действительно мы больше А не тут А холодный при этом? Конечно. Слышь, просто все красное. Ну, опять же, не то, чтобы прям очень. О! А, о, да, действительно, все, друзья. Смотрите, куда смотрели? Давайте все убимся. Все. Ну давай, да. Оставим его в нормальном привычном состоянии, ему комфортнее. Давайте переходить к электричеству. Погодите. А, давайте, да, мы сейчас откроем трубочку и увидим очень. Все. Обратно вошел воздух. Давайте у нас еще раз. Вы не поверили, скажу, что мы заранее сделали все один, один раз. Это Резко Иначе Ничего потом не, не мешает. Да. Ну, сейчас оно закипит, мы потом выпустим. Давайте пока к перейдем. Это самая такая у нас напряженная. Напряженный самый раздел. У нас есть Александр Саноч, он властелин молнии и высокого напряжения. Вот, а пока у нас не такое высокое стандартная так, функция, все школьная даже демонстрация, мы можем накачивать электричество за счет да, игрофонной этой машины. Мы ну, вот они у нас, мы видим, как зарядники у нас расходятся, там притягиваются бумажечки, расталкиваются одноименные, притягиваются разноименные, какие султанчики у нас получаются. И разряд, по-моему, мы можем сделать, да? Как я и говорил, Александр Александрович у нас да. умеет. Давайте мы теперь подсоединим к одному потенциалу, сделаем их одноименными, и у нас ситуация будет другая. Они будут расталкиваться. Вечно <смех> эти предсказания, да, если у значит, нет, будет дождаться, что появится, и потом объяснять. Вот. Но нет. Вот. И они начинают расталкиваться. Одновременный заряд у нас отталкиваются. Ну да. Вот. И такая красивая история. Давайте посмотрим... Закипело, друзья. Сейчас прежде, чем смотреть дальше, как у нас там демонстрации зарядов и всего прочего силовых линий у нас водичка кипит давайте мы остановим и выпустим аккуратненько да, вот вернулась вернулся газ домой вот, и все стало хорошо для демонстрации силовых линий у нас есть простая история значит мы у нас есть два электрода мы на них подаем напряжение. По сути дела это два заряда. Сыпем на них манку. И она начинает до этих санкровых линий у нас устраиваться. Но пока вы просто насыпали. Вот. Теперь мы подаем напряжение. В принципе это интересная рожица. Развременные заряды, да? Развременные зарядами. Это такой диполь у нас получается. Есть важный объект. Диполь он, ему посвящено большое количество задач, потому что вода обладает большим дипольным моментом. Но мы видим сами, как манка начинает вот выстраиваться. Это по силовым линиям она как раз выстраивается. Разноименные зарядики. Такая демонстрация диполя. Диполя такая рожица на вас смотрит, смешная. Я бы что-то хочет вам сказать. Верните мой паспорт. например. Да. Если мы сделаем одномерную ситуация, понятно, несколько изменится, картина силовых линий будет другой. Ну и мы можем одноименной Сейчас Я тайну, чтобы всем было видно. Тоже получается своя картина силовых линий. Здесь вот такая красивая наглядная демонстрация того, как они у нас в силовой линии появляются. Вот, примерно так. Что-то еще у нас здесь есть на этой? Вроде все. Да. Да. Теперь самая такая напряженная история, потому что там будут большие напряжения Мы покажем вам, что такое электронный ветер Ветер появляется, когда у вас возникают какие-то перепады давлений И вот за счет электрического поля можно такой перепад давлений сформировать Для этого нужно сделать следующее У нас есть вот такая здоровая балка вот. Здесь у нас есть два острия у вас острия имеет такое свойство, когда у вас проводник и очень острая основа наконечник у него, то там у вас начинает скапливаться заряд, в результате у вас рядом с ним будет ионизовываться воздух, ионизированные молекулы воздуха начнут от антономиозного заряда улетать, и таким образом будет формироваться переподобрение, и эта штука начнет вращаться. Здесь у нас в одну сторону, мы толкаем ее там в другую, потому что острия смотрит разные направления. Сколько мы подаем там? 150 кВт. Мы подаем, как я сказал, Сван Саныч, вы чувствуете напряжение, да, друзья? Вот. 150 кВт рядом с вами. И вот она начинает раскручиваться. Но вы, наверное, не поверите, что так просто, я так думаю, да? Давайте мы покажем, что он действительно если как минимум разряд. Вау. Да. А это только в воздушном пространстве, а в безвоздушном? Не, ну нужно, чтобы были молекулы, конечно, чтобы они ионизировались. Иначе ничего не получится как раз-таки. То есть, если в балкоме нет, а они толкаются Лаку мы здесь вот такое не создадим. Ну, Александр Александрович, хотя бы селим молний, вот, ну не такой спектр. Да. Так, а мы еще как-то в другую сторону могли, да, что там делать? Ну ладно. А вот такая вот красивая. Ну, это одна из самых любимых у меня в электрической демонстрации. Поаплодируйте. Давайте теперь перейдем к, к электромагнетизму. Значит, не будем молоток наконец, а сейчас покажем, как все те монетки и пушки у нас устреливают. Продолжим с этим разговор. Это у нас пушка мы будем, да? Еще. А вы хотите молоток? Молоток, давайте молоток потом, сейчас мы стрельнем сначала. Вот. Смотрите, значит, для демонстрации электромагнитной индукции тоже одна из самых таких интересных, красивых демонстраций. Здесь у нас катушка. У меня там букатушки, большая индуктивность. И мы когда будем подавать на нее ток, здесь у нас формируется магнитное поле. Если я нажму на кнопку, ток я прекращаю пропускать, магнитный поток меняется, может появиться ЭДС-индукция. Здесь у нас кольцо из проводника. Через кольцо из проводника, когда появится переменное магнитное поле, потечет ток. Он будет взаимодействовать с тем магнитным полем, которое еще пока есть. И толкнется и полетит наверх. Давайте глянем на это дело. А вот, подождите, а ловить не будем да? Ну вот, как видите, да, у нас это все получается. Давайте, давайте. Но вы же вам не поверите, да, что все так работает. Поэтому у нас есть специальное колечко, которое мы заранее разрезали. Не разгрызли, разрезали, друзья. Вот. Что за комментарии такие? Никто их не грыз. Вот. И здесь, сколько у нас не потечет, получится примерно так. Но вы нам опять бы не поверили, поэтому мы положим колечко одно на другое. Вот. И теперь запустим. Давайте я попробуем. О! Вот. Да, давайте теперь посмотрим на токи О. Значит, здесь у нас история какая. Тоже опять где-то примерно одновременно демонстрации всегда показываются. У нас есть проводник. Это вот эта вот коричневая сплошная штука, прикреплена к маятнику. Есть другая, которая разрезана заранее. Ну вот расческа, это вот... Ну можно, в принципе, наверное, как расческу использовать, но, в общем, не знаю. Но она тоже из того же материала сделано, но прорежено. Дальше, соответственно, мы можем его отпустить и он начнет колебаться. Ну, вряд ли это прям само по себе интересно. Если мы подадим ток на магнит, то у вас в проводнике возникают индуцированные токи. Эти индуцированные токи, они будут взаимодействовать с магнитным полем так, что будет стремиться все... Затупнув все колебания. Да. Теперь мы сделаем все то же самое с ситуацией, у которого сопротивление гораздо больше, потому что он прорежен заранее, подсоединим его. Но я думаю, тут не надо спрашивать предсказания. Все сейчас должны примерно сказать следующее, что понятно, какого эффекта мы наблюдать здесь уже не будем. То есть мы его отпускаем, он у нас колеблется, замыкаем ключ. И он продолжает колебаться снова, потому что токи у вас не навелись, не индуцировались внутри проводника. Но при этом видно, что электричество есть, если вы присмотритесь, там искра, в момент, когда Александр Александрович размыкает ключ. То есть здесь все по-честному. Аналогично похожая история у вас наблюдается, когда мы делаем между зазором магниты, запускаем монеточки. Вот. Нету? Приходите поучиться, значит, вы посмотрите еще, как мы запускаем монеточки. Вот, там тоже у нас такая же история примерно. Можно за -зазор между магнитами поместить монетки, и они будут очень медленно, аккуратно, не спеша падать вниз. Ну и теперь давайте посмотрим на молоток. Молоток. Вот, Значит, есть такое явление, как автоперебание. Но это по сути дела как генератор. У вот что такое генератор? Это вы берете какой-то постоянный сигнал, преобразуете его переменный. Вот нечто так похожее происходит у нас здесь с молотком упаково, потому что мы подаем там постоянное напряжение. Давайте мы. Да. И мы увидим с вами сейчас, что у меня происходить. В общем, у нас втягивается эта стержень и начинает подпрыгивать. Это сюда втягивается. Но когда мы отключаем ток, то он, соответственно, прекращает это движение колебательное совершать. А если подаем ток, то он снова втягивается и туда обратно а у нас он прыгает. Давайте, ну, соседи придут. Как, -как, как то вы будете смотреть, что вы тут появляете. Включили перфоратор какой-то. Вот. Ну и давайте посмотрим еще, да, оправдаем название имя имя в Значит, для демонстрации глаз у нас происходит следующее тоже. У нас есть катушка Тесла, туда мы подаем переменное напряжение. И сколько там у нас... 600 киловольт подает Александр Александрович с легкой руки, значит, и вы ну, сами посмотрите сейчас, что будет происходить. Здесь переменное напряжение, и на переменном напряжении возникают переменные электромагнитные поля, и очень многое можно красиво показать. Во-первых, сам разряд, а во-вторых, этот разряд индуцирует лампу с газом, да, у нас здесь тут, а и какая еще? неоновая лампа. Вы сами определяете, по какую сторону силы Александр Александрович здесь надо подумать еще. Вот. И еще одна у нас была такая красивая, красненькая. Темно... Цветите себе. Увидите. И гелия Давайте еще покажем беленькие, это уже красивая. Вот, Видите, друзья, я тоже Вот, за счет переменного электромагнитного поля у нас с вами ионизируется газ и можно показывать кладку. Ну и зато они вреди разряда. Самые разные. Разряды здесь у нас вот облидаются на такой красивый стесарь У вас работают у вас работает Саныч, он и по ту, и по другую сторону силы. Он прекрасно обличит. Пускай сами определяется, у него все хорошо Ну и в завершение мы рванём проволоку у нас с вами здесь есть проволочка. Ну, пока что есть, друзья. Недолго тебе осталось. Вот, с ней сейчас случится непоправимое. Мы подадим на нее большое напряжение. А, вы уже вставили ее, да, заранее? Нет, это не повезло, она в следующей будет. Там такая же проволочка у нас вставлена, 4,5 кВт. Ну и за счет того, что будет ретромагнитное взаимодействие, она у нас с вами лопнет. Вы должны почувствовать сейчас напряжение. Вот, не бойтесь, все будет, как я и говорил, хорошо, в крайнем случае нет. Вот, в общем, все будет нормально, я надеюсь. Ну давайте попробуем, пододим. Не стану подождать немножко. Да. Ну, собственно, да. давайте, поплодируйте, слово. Разорвали эту проволоку. А можем? Ну, давайте. Разряд. Вот. Это ту, которую я так что держал в руках, да? Ну, вообще и мучится, она будет в ожидании тониться. Пускай уже. Сразу же. Хотите еще раз, да? Да. да. Ну, давай. Нет, ну, хватит. Хлопник снова. Зарядим. И перейдем к полчике. Переходим к темному делу. Значит, как известно, оптика это дело темное. Поэтому будем сейчас смотреть с вами разные дифракционные явления. Давайте начнем с пятна полусона. Геометрическая оптика нам говорит следующее, что если у нас есть экран, вы на него светите, за экраном должна быть тень. Ну вот, волновая оптика, когда у вас излучение, когда мы лазерка начинает светить, говорит нам совершенно другое. Надо свет погасить будет. И мы здесь на картинке. Там у нас все собралось, значит, по сути дела у нас есть экран. На экран мы светим лазерным излучением и... Сейчас ничего не видно прям совсем. Сейчас, друзья, я дойду. Да, красненькую? Вот. Да, вот на красненькую смотрим картиночку. Вообще ничего не видно. Сейчас, друзья, секунду. Вот она, указка наша. Подсвечу себе. Оптика, дело темное. Значит, во-первых, вы можете посмотреть сюда, и вы увидите, что здесь у нас наблюдается чередование темных и светлых полос, что в рамках геометрической оптики очевидно... Не бывает и невозможно такого, что вот, мы просто светим лазером, а он вот на краях должен что-то такое нам создать. Ну а дальше мы меняем расстояние от источника до экрана и смотрите в центр. В центре у вас появляется там, где должна быть геометрическая тень. Пятно, в центре появляется пятно, так называемое пятно полосона, иногда он вразит пятно и еще. И вообще, в принципе, наблюдается система колец. Такое происходит из-за того, что свет проявляет волновые свойства. Ну, вот такой глаз на вас смотрит сейчас своим этим пятном полосом. Ох, соурона вообще. Да. Смотрит. Вот. Ну, и в зависимости от того, как мы располагаем источник и экран, у нас картина несколько изменяется, но в центре у нас всегда наблюдается, всегда, всегда наблюдается яркая точка, что в рамках оптики невозможно. Входит случая, что когда Фринер рассказывал свою теорию, по остом как раз таки возмутился, сказал, что за ерунда там же у вас по центру должна быть точка, тогда он сразу среагировал, вот. с ну, да, наверное, поставили, посмотрели, и реально так получилось. Ну соответственно, полосон за постановку а и за реализацию. Это так называют. Пайка или нет, не знаю. Но, в общем, вот такая история. Это что касается пятна полосона. Не единственный дифракционный опыт, который мы можем здесь показать. Что-то еще мы можем, да? Дифракция на отверстие. Если мы светим в отверстие, то, опять-таки, в рамках геометрической оптики говорит, что должно все выглядеть примерно так. Можно сразу, да, в В рамках геометрической оптики... Сейчас, она у нас... Учиться. Это как раз нужно настроить, когда вы работаете с федератными источниками. Это не так просто, как кажется. Значит, мы можем настроиться так, что у нас будет ну, практически равномерная засветка. Даже края будет видно. Не знаю, вот, вот, получилось. Вы видите отверстие, которое вам предсказывает геометрическая оптика. Вот оно освещено лазером. Видны неровности на краях. Это то, что у вас получается, как в геометрической оптике в 8 классе. Вы изучаете, в 11 продолжаете. Такая вот ситуация. Мы уже здесь сейчас видно на краях немножечко... Видно чередование полосочек, видно все-таки, что чуть-чуть тут какие-то странные явления происходят. Если мы меняем расстояние между источником и отверстием, то у нас наблюдается дефракционная картина и в центре, обратите внимание, все время то темно, то светло, но начиная с какого-то момента будет все время светло. Это, называемые, разные зоны дифракции, здесь дифракция Френеля, есть дифракция Шромбокфера. Про это все с ребятами мы подробно разговариваем в четвертом семестре. Обратно возвращаем, снова попадаем в зону Френеля, мы видим чередование темных и светлых 5. я думаю, мы не будем показывать вот, не надо, это долго очень вот. можем еще посмотреть теперь дефорационные решетки ну, вот в 11 классе есть и задачи на этот счет, но у нас есть возможность их продемонстрировать, многие знают про то, что у дефорационной решетки там есть направление на максимумы да? b на синус на равняется наравне это вот в школе такая формула есть где b это период, ну и мы можем нечто подобное тоже показать разные решетки с разным периодом чем меньше будет период, тем больше будет расстояние между максимумами. Ну в белом свете можно посмотреть и в лазере. Заодно можете посмотреть, не знаю, вам, наверное, не так хорошо видно, как там там бабочка вращается, тоже можете на нее посмотреть какое-то время. Когда она исчезнет, вы должны охнуть тоже. Вот. Ну, ладно, если она не исчезнет, это Давайте, ребят, да, в белом свете, а, вот здесь она у нас. Мы светим с вами на дифракционную решетку. Сейчас пока дифракционной решетки нет. И у нас просто чель. Ну, белый цвет, но если мы понесем дифракционную решетку, то из-за дифракции у нас появится картинка. И пока у нас дифракционная решетка ну, такая себе, не самая хорошая, но уже здесь сейчас видно, что у нас есть разная здесь максимумы Вот здесь вот радушка у нас появляется, вот здесь синенький, зелененький, красненький, беленький. Ну и какие-то максимумы здесь видим. Один, второй, третий. Такая повторяющаяся картинка. Если мы возьмем дифракционную решетку получше, у которой период поменьше что у нас получится уже чуть более ясная картина. Вот здесь у нас, видите, они сливаются, но уже видно. Что у нас здесь с вами в белом свете оказывается набор разных цветов. Синий, зеленый, желтый, красный. Здесь аналогичная повторяющаяся картинка, только немножко растянута. То есть работать на самом деле чуть удобнее, потому что расстояние между максимумами у нас возрастает. Мы можем взять еще более хорошую решетку, где у нее поменьше период. Вот, и увидеть совсем четкую картинку. Здесь видно, что у нас белый белом свете, видите, кстати, уменьшилась его яркость. Вот, неспроста. У нас с вами совсем уже четкая радужная картинка. Это первый дифракционный максимум. Это второй дифракционный максимум. То, что вы в 11 классе как раз, наверное, сейчас почти либо уже изучили, либо вот-вот будете изучать. И видно, что синий, зелененький, желтенький, красненький. Вот такая разноцветная картина у нас есть. Есть еще отражение. Смотрите, на потолке уже видно. Вот, на потолочке. Потому что она работает на отражение. Мы сейчас ее заведем, наверное, к нам сюда. Не, не, получится. Не получится. Вот, да. однако, заранее, как, ну, на отражение, нам заранее как-то минуты Это непростая история. Настроено все было на пропускание. Это отражающая еще решетка. Она работает на отражение. Но аналогично наблюдаются максимумы. Э -э дифракционные раскладываются в спектр. Посмотрите, ну, наверху, вот, просто, да, тоже уже видно. На потолке эти дифракционные... А это 200, mm -hmm. по одном Уменьшаем период в Два раза расстояние увеличивается в два раза, ну и вот опять-таки становится ярче. В отраженном свете обычно картинки ярче, потому что нигде энергия не теряется, нежели когда на прохождение. Поэтому в отраженном свете ну, чаще всего и работают на самом деле, когда занимаются спектроскопией. Теперь посмотрим с вами на лазерные источники. Если мы лазером с вами светим, там понятно никакой красноцветной картинки не будет. У нас красный цвет лазера, Разные дифракционный максимум. Где-то там центральный, первый, второй, минус первый, минус второй. Когда нет дифракционной решетки, вот у нас нулевой порядок, поставили дифракционную решетку, система максимум. Обратите внимание, в школе этого нет, в университете изучается, яркость максимумов у вас уменьшается. Чем больше порядок, тем у вас яркость меньше. Это одна решетка, можем изменить период, расстояние между максимумом будет изменяться. Мы поставили здесь побольше трехов, да? поменьше треколу. Это послабее решетка, тут расстояние между максимумами меньше, они становятся чаще. Вот, можем поместить две, решетки скрестить друг с другом. И у нас получится вот такая красивая красивая, мы можем повращать. И вот так вот понимаете, знаете, вот эти лазерные указки продаются. Там иногда бывают такие красивые красивые. У нас свои игрушки здесь, знаете, на какие Мы тоже иногда периодически так в вечерком связи, и можем открутить эту. Решет. Можем в разных цветах, наверное, сделать. Получится у нас? О, отлично. Сейчас заведем. Зеленый цвет. Это тоже, опять-таки, наглядная демонстрация того, что у вас в зависимости от длины волны разные максимумы. Вот, допустим, мы совместили нулевой, например, ну или какой-то максимум, совместили зеленый-зеленый. Но ну, видите, у красный, у красного лазера длина волны побольше, поэтому расстояние между максимумами тоже побольше. У зеленого лазера длина волны поменьше и максимум поплотнее. Ну и снова можем перекрестие поставить. Давайте. Вот такая. Мы можем да, сделать вот так. Еще и бабочка летает. Прям вообще. Вот. У нас никогда нет, есть не вместе эти демонстрации не бывают, только на дне Вот такая вот, история. вот такая история. В конце семестра мы разговариваем на такое явление, как поляризация света. Оказывается, что свет бывает, есть естественный свет, есть поляризованный свет, линейная поляризация круговая. Чтобы получать линейную поляризацию, это направление, в котором если угодно совершается колебание электрического поля, ну, там, магнитного, можно использовать такую вещь, как полироиды, это упорядоченная система диполей, про которую мы разговариваем в третьем семестре. Ну и, собственно, если он сам по себе выглядит, то получается так, как будто это просто... Экран, он пропускает одну на самом деле поляризацию. Он разрешает после себя электрическому полю колебаться, ну, допустим, только так. Если я его поверну, то только так. В общем, у него есть разрешенное направление, в котором, после которого электромагнитное поле колеблется в определенном направлении. Если я возьму два таких полироида, то понятное дело, что может получиться так, что у них совпадают разрешенные направления, и я буду видеть вас. Вы, я надеюсь, будете видеть меня. А если я их поверну так, что у них разрешенные направления не будут. Совпадает, что вы меня видеть не будете Так вы меня видите, а так, когда они скрещены, вы меня не наблюдаете Я, в принципе, вас, если честно, тоже Но так я вас вижу, так я на лекции Так я, наконец-то, уже вот все отдыхаю, все хорошо, так и снова на лекции Вот такие вот истории Очень наглядная, понятная демонстрация с полироидами Это вот то же самое, да Собственно, когда вы смотрите, допустим, вот на воду там разные поляризации чуть по-разному отражаются, и поэтому, когда вы в очках вам чуть лучше видно дно на море, там все ровно то же самое. Раньше, вот если вы вспомните, там были такие вещи еще, не знаю, платежные автоматы были у нас. Вспомните, там такие, это не интеграция ничего, имейте это в просто вот были. Они у нас там экраны тоже выдавали поляризованный свет, если вы бы на него смотрели через очки, голову там поворачиваете туда-сюда, и у вас изображение должно было пропадать. В принципе, такие экраны еще до сих пор есть. Когда я был студентом, и мне надо было работать с поляризацией, делать разные лабораторные работы, то я знал, что у меня у плеера там, куда у меня разрушенная поляризация на этом, на дисплее, и с помощью него я тоже настраивался. Ну, то есть вот такие вещи это в обыденной жизни постоянно встречаются. Так, что у нас дальше? Опять-таки полироиды, мы можем их скрещивать. То же самое, белый свет. А, значит, давайте сейчас мы их, без них мы можем сначала просто показать. Они там у нас смонтированы. Вот, вот мы их снимаем полностью, у нас белый свет проходит насквозь от лампы, мы помещаем один полироид, становится изображение чуть менее ярким, чуть потише становится, сейчас у нас пропускается одна поляризация. Мы помещаем второй полироид и можем начинать их скрещивать, вращать, и у нас сигнал пропадает, становится темно, дело так, что совпадает, становится светло. Еще мы между ними можем добавлять пластинки, которые умеют менять свойства Поляризации, то есть они направления колебаний могут поворачивать. Здесь такая еще как онизотропные среды, среды. И они могут менять поляризацию. Вот здесь у нас пластиночки, у них там в разных ячейках разные такие пластинки есть, которые по-разному меняют поляризацию. И более того, для разных длин волн меняется все по-разному. Когда мы вращаем пластиночку, то разные длин получается с разными поляризациями обладают. И у нас получается разные картинки. Если мы вращаем сами эти несотропные кристаллы, ребят, то у нас тоже меняются цвета, потому что для каких-то длин волн коэффициент пропускания такой системы из пластинки и полироидов большое пропускание, для каких-то длин волн маленькие. Вот такая красивая красочная демонстрация. Помню, у нас еще пластинки же были, да? Вот, бабочка, например, да, такая вот здесь. Это не та же самая, другая бабочка. Вот, у нее. Вот, если мы поместим ее между скрещенными полироидами. И правильно повернемся, то мы можем настроиться на контрастное изображение, и вот у нас здесь будет наблюдаться картинка от этой бабочки. Вот, такой. вот такие вот красивые, очень красивые. И еще у нас был тюльпанчик. Вот, пожалуйста. У нас тоже мы ну, и это. Ученый, но тоже романтика есть своя. Вот тюльпанчик можно тоже поворачивать, вот такая кристаллическая пластинка. И там что-то еще было? Давайте. Органическое стекло между двумя полироидами мы помещаем и начинаем тоже вращать Снимаем, пластиночки наши. А потом сжимаем. Наше преображение, когда вы подаете, так работает дефектоскопия. У вас в разных местах разные там, показатели преломления, ну и получается вот такая история. Что ж, друзья, давайте будем потихонечку завершать. Во-первых, на что я хотел обратить внимание, здесь демонстрация геометрической оптики, а то меня Элфилич ждет, Значит, здесь у нас летает бабочка, на самом деле, это чистая геометрическая оптика. За счет этой призмы сформирована такая псевдоголограмма. Можем менять содержание видеоконтента. Ну, на бабочках остановились. Вот. И у нас бабочка здесь летает. Это за счет геометрической оптики такое можно собрать. Ну, кстати, не надо для этого прям вот собирать какие-то здоровые стеклянные штуки. Это можно из подручных средств сделать. Просто как на призме за счет геометрической оптики это получить поисковик и вам какую вещь показывает это несложная демонстрация сложно сделать его вот такой масштабный, чтобы было видно э, на больших размерах тоже явление чисто геометрической оптики ну и в завершение давайте мы покажем как у нас поиграем в камере немного с вами да у нас, у нас своя трубка из которой мы нагоняем пара вот Одна из самых любимых демонстраций Петра Капицы, если не память не изменяет, когда мы запускаем, показываем явление гидродинамики. Подробно, наверное, именно на самой теории я останавливаться не буду, но мы с вами посмотрим. Главное, давайте не как в прошлый раз, Александрович, Александр, Александр, когда к нам пожарные пришли, давайте без этого на этот раз, пожалуйста. Одного раза нам хватило, хватит уже. Они приходят и говорят, что вы тут развели. Вот. Напускаем парк.